А это включить нельзя. Блять, это у меня в квартире и в игре! Я был уверен, что это у меня в квартире. Подожди, я под... Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelis Games. Мы продолжаем с вами Территорию Ужаса. Территорию Ужаса, ух, блядь. Сентябрь седьмого. Короче, пароль я узнал, все оказалось очень просто. Три. Три. 6, 6 ножей, 3, 6, 5. И здесь 4. 3, 6, 5, 4. Это, видимо, Анька моя. Мне подарочек подарили. В общем, да, в люку идти. ⁇ баный в рот. Можно я боком буду заходить туда. Как туда зайти, блядь? Как в люк зайти? Ну и пошел нахер, значит. Почему я не могу в люк зайти? Что за дела? А, а, стой! А как зайти в люк-то? Ну вот я присел. Ой, блядь. Ай, а <связывая> а твою сука! Блять, тварь, я так и знал, нахуй Эмика, ты, блядь, просто гений ебаный И здоровью, и седлу просто Надо Найти четыре елочных игрушки О, а что-то какой-то большой глаз Ну, а еще подарочки Короче, он там говорил, что хоррор На полчаса Ну, на минут 40 в среднем Давайте посмотрим, так ли это а моя комната заколочена и эта заколочена. Сюда пока не заходи. Хорошо, я пока не буду. О, а там где-то я видел ломику папы. Найти лом. А, у папы. Пошел нахуй. Пошел нахуй, говорю. Вот тут же папа, правильно? Ломика не вижу. Бля, там кто ходит. Бля, скрипты работают как надо просто. А где лом? Ага, я его забрал, ищи. Ах ты, шкура маленькая, блядь. Короче, он хочет со мной поиграться. Я тебя слышу. Пиздец. Вон-вон. я тебя видел, побежал, маленький пиздешонок. Погнали! Он спрятал рождественские игрушки для рождественской елки. Коба! Коба!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 <смех> Бля, у меня еще там кошка орёт, блядь. Ха-ха-ха-ха, <смех> <смех> блядь. а пизда, нахуй рулю и седлу. Блядь, там бачок потик. Сука, гений. Давай, следующий, хоррор. Скример, хоррор.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 Давай, скримани меня. О, еще одна игрушка. Хорошо. Не плачь, пожалуйста. Анушка, не плачь, пожалуйста. Не страдай. Анушка. Анушка, не страдай. Не плачь, пожалуйста, Анушка. Давай, скримани меня. Я готов нахуй. О, подъезда больше нет. Найди четыре новогру... новогодние игрушки. Ну я готов, что сейчас меня. Ай, Эй, бан в рот, блять! Хорошо, хорошо Минус нервы, нахуй. Просто, блядь, минус нервы. Ну я точно пойду пить волокордин. Я только две игрушки нашел. Я так понял, это игрушки издают звук там какой-то, да? Или нет? Прохода нету здесь. По-моему, на балконе безопаснее всего. Хотя здесь кого-то туткали, така, такали, такали, блядь, таскали. Значит, пойдем в комнате смотреть. А нушка, детка моя, я тебе скучаю. Блять, ну ты гоблин не мог просто немножко что-то поприкольнее придумать? Ну что за обосражки просто, лютые! Вот звук такой, как будто где-то вот тут игрушка новогодняя. А вот еще. И звезду давай заберем, бля, у него звезда в башке. Давай, скримерни меня, скримерни меня, сука. Наверное, на этой будет еще одна висеть. Буква? Не нихуя. Да звезду забери просто и все, это все игрушки будут. Еще ж, блять, непонятно, как они выглядят эти игрушки-то. Там была конфетка. Может, носок? ой блять это истерика нахуй просто истерика ну там я был уверен что стук был у меня в квартире а не в игре я так высадился просто я побежал смотреть сразу а где родители наши почему родителей нету дома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 Поиграй со мной Ну, ты, короче, типа Санта Да, я так понял Ты хотел быть Сантой, но у тебя нихуя не получилось Ну ты, блядь, ты такой Ну пошли, сейчас мы встретим Анку Сейчас встретим Аночку. Смотри, смотри, во, под солями он стоит, стоит, стоит, стоит Тварь дырка Пизда, блядь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 Это же Саммор в соточке. Почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? Ой, Саммор в пустой. У Яшу же там типа почки-то до сих пор на месте. 508. Может, наверное, должен за ним охотиться или как? Я тоже хочу в нее поиграть. Так, а зачем я взял болтарест, здесь больше не было запертых мест? То есть нам кошмар такой прошло? Я не против, мы можем его купить, но посетить поставить. Ааа, ебать! Хорошо.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 Oh. <звучит> <плодисмент> да, эти куплено summer Play, самор 8558, 58. Ну чё, мы прошли, это очень круто было. Я теперь хочу поиграть в лето 58го. Почему бы и нет? Игрушки годные. Я поиграл во все у него игры, Кроме лет лета 58-го. Бля, он крутой. Он крутой, блин, закуплен. Он вообще отдельный респект. Типа это, бля, по кайфу. Столько скримеров. Я так наорался, так накричался. Ой, блядь. Ну что, мои сладенькие булки. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие. Всем. Пока.